Всем привет, ребята, с вами Антон Савинов. Вы Это... на канале Play Tate Film Company. И сегодня мы начнем играть в игру Марио Брос. Только уже знаете как? Это у нас сегодня как пилотная, как сказать, выпуск, в котором мы будем играть как непросто. Половина лица. Вот. И все. Это очень просто. И считается, что мы можем так играть, чтобы... Э -э ну, как сказать... Именно что... Вот так вот, как пол лица будет видно, там это все, мы будем говорить, комментировать игру, там это. Поэтому сейчас мы ищем на кинопоиске, там, игру Марио Брос, сейчас. Поэтому вот погнали. Сразу, три, два, один. Кто не знает, Mario Супер Mario Bros. ⁇ это игра 1985 года от Nintendo. Вот, и поэтому начинаем играть. Тут пока что демонстрация идет, но тут, конечно, качество не очень, тогда она подтормаживает. Вот, поэтому погнали. лица, если что. Так, грибок. Оп. Отормаживает чуть-чуть, конечно. Бывает такой случай, да. Бам. Так, оружие. Вот так вот. Оно не играло в такой я, конечно. Мало как я забыл, но то если бы не подтормаживаешься качество, это бы было вообще было лучше. Бам-бам. Так мы продолжаем. Хули он подтормаживает? Блин, качество, блин, подтормаживает, блин. А, они взяли. Ну ладно, фиксный. Вот. Блин. Кстати, напишите мне, что вы думаете в этой игре, играете в такую игру или играли? Вот. Это важно для нас там. Тоже даже трансляция. Вот, тут. Обнуляет там время. Вот. Это, конечно, не полное прохождение. Мы так просто как бы пробуем. Потому что мало ли что может быть там. Повышение очков. Мы под землей. Звук заедает на, -на. монет пусто на, -на, -на. Можно собирать деньги как монетки Так, ну нафиг, это все это, проходим. Ничего мне. таки тоже мимо проходим. За то же самое обещающее, так это лифты. У нас время заканчивается, нужно поторапливаться меньше слов. Оп. Фух. О, я чуть не упал. Опять флажок, замок. Странно. Так, времени мало, никогда... Ой, растижность. Блин! Теперь маленький. Цветовое отключивание. ЧУДОВИЩЕ! НА! БЛИН! Уже во второй раз, блин, проиграл. Один раз только остался, блин. выиграл не выигрываю, И сегодня это понимаешь ли. Ну-ка, паузу ставить. Так, мы перемочили, какие-то рекламы, нам не нужны, поэтому постараемся, это наш шанс. М -м -м. Не получилось, конечно, мы можем немножко там переделать, вот, если шо. Поэтому начинаем как можно лучше. Здесь вот не так глючиво, не блядь, понимаешь ли? <музыка> Что ты не поигрив, блядь? <музыка> Включивание уже достает. <свят> В самом деле. на компьютер, что ли? 143. Рекорд, конечно. Сам не знаю. Надо, продолжаем. Ох, тут летают! мультики Марио всякие разные там Сейчас я смотрю на компьютер. Если вы не знаете, что я, где, на кого я смотрю, то я смотрю реально на этот самый. <coughs> на... На <coughs> этот самый. Поэтому постараюсь. и не блин я уже вывод из себя вот, есть переполнен, а тут тоже бывает Немало. мало нафиг отпустим этого человечка Оп. Убили. Стоп! Куда? Децитки это как шансы получать очки. Так, восстанавливаем его, домочить два крыла, стоит через пахнутом. Так, оп! Зарезали. Так, мы поставим, пройти, как бы, потому что я никогда не проходил так. Вот. У нас, конечно, ключ... у меня у нас время заканчивается. Блин! Время заканчивается, а мы ничего не проходим. Блин! Проиграли. Ну, что-то прям, что-то прошли, конечно. Это славно, что мы не сдались. мы мы молодцы, что не даемся fuck, <свас> Не знаю, такого... <свас> раз, наверное, не бойся. пока все еще нет сил не мозгов называется И пройдешь игра на нервах тэнди игра на нервах вот постараемся сейчас пройти растопнули мимо так блин ну что я играю с ним Опа! пока есть шанс прыгать прыгаем Так, хорош же притворяться и упереть. Оу, пять, прошли, пять. Кто реально. Тут ничего нет, Фреди. Ого! Огонь! Фу! Реально! Игра на нервах! Фу-у-у! Ни хрена себе огни! Игра на нервах! Бомбит из-за этого а, -а, -а! нет М -м. ну впрочем ребята мы так вот прошли ставьте лайки подписывайтесь на канал я жду уже комментариев я вижу уже набрал 85 подписчиков и все такое прочее это самое и да если меня вдруг смотрит тетя Саша я хочу сказать вам, тетя Саша, отлично Александра. Извините, конечно, что я выкладывал то самое видео воспоминание, где я там, это самая фито тренировка которая без музыки, там это все, то, что было в логе, только там, где -то всякие договоренности, наша общая, там это все, извините, что вас подставил, конечно, это я уже много извинений вам принес. И все такое, это все, извините, конечно. Но сторис, конечно, который я для синих памяти, которые вы снимали. 3 октября там где я рассказываю шутку там это все там, там где вика дает мне пенька за то что когда вырываешь Так это все я это все и, и ты проигрываешь там это все ну, это понятно еще будет видно вот извините конечно меня за то что я это все сделал там это все извините конечно я вас очень прошу пожалуйста хотя бы но конечно сам по себе это делать не буду когда сам конечно на ютубе конечно сам этот ролик не удалял зато я как бы добавил в доступ по ссылке и ссылку пока давать не буду и убрал его из всех флейлистов зато теперь все хорошо Пока!